Сегодня у меня день рождения, и хочу, чтобы вы поздравили меня под последним постом. Ставьте лайк, пишите ваши поздравления, все прочитаю, а я заказываю желание! Каренчик, конечно, тебя поздравляем. 26 лет тоже раз в жизни бывает. Давид! Я, короче, сторис придумал. Молодец! <с> Рассказать, что придумал. Давид, я, короче, сторис придумал. Ну-ка. Я придумал сторис. И молчи просто, блин. Я, короче, сторис придумал, я уже вижу, что ты Как, блядь? Когда и дала, жут! Жжёт! Я, короче, сторис придумал. Ну-ка. В ней ты рассказываешь... Ну, да, ты нас... Шутки такие блогерские. Настоящие. Что ты что Да, это что такое? Кислородный коктейль. О, да нет. Девочка отобрала коктейль кислород. И поет свою песню про кислород. Вообще здорово. Кто так придумать-то смог? Блин, вообще здорово. Ну, как всегда, смотрим Карину. Карин, ты такая добрая, умная, красивая. Почему ты и до сих пор не замужем? Потому что вы не сделали ей предложение. И здесь она не замужем. Уйдите. Братик, погнали тусоваться, бухло, тёлки, алкоголь! Нет, я остаюсь дома. Ты уверен? Да. Твое решение. Это мое решение, и я буду дома. Давай. Ты не каблук. Да. Это твое решение. Да. Тво... Под домом пистолета. Конечно, его. Молодец. Друзья, в час десять сегодня выложу видео, одно из моих лучших видео за последнее время. Обязательно Углядим, забудьте, посмотрите его и пишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу и как поступать в такой ситуации. Да. Сейчас пойду с парнем гулять, он мне так нравится, я не знаю, что делать. Самое главное, будь недоступный, мужчинам это нравится. Карина, недоступность! Не целоваться, а по щечину. По, по, щи, по щекам. Сука, нахуя опять? И что-то пошло не так в ролике. Молодец, ты теряй, это Я хочу мороженое. Кара, мы купили тебе кучу сладостей. Я не хочу сладостей. Нельзя, хочу. у тебя горлышко болит. Как здорово девочка играет, просто восхитительно. Ну, посмотрим, Вай. Нам родители сказали с тобой не дружить. Почему? Потому что у тебя папа плохой. Да, он бандит! Нет, он хороший. Сказали, что плохие, Изби... избили пацана. Не сами плохие. Гость, иди кушать. У Карина очередная семья, дом хороший. Так, а это что такое? Мам, а мой папа плохой. И сын начал задавать вопросы, плохой ли мой папа, мое, или хороший, с чего бы это? Костя вскоре сказали, что мой папа плохой. Нет, Костя, твой папа неплохой. Слушай, маму, и все будет хорошо. Твой папа очень хороший. О! Просто он однажды. Ну все, я уже подхожу, можешь меня встречать. Это Руки убери свои! Блядь! Не дрожи меня! И на Карину напали нехорошие люди. Да ты ты что, я тебе И он пытался защитить Кариночку. И сам пострадал. Они убежали. А он остался... Они остались... Ее у осталась осталось горем. Иди ко мне. Однажды ты вырастешь и станешь таким же сильным, как твой отец. Настоящим мужчиной. В тюрьму пришли. Оказывается, защитил Карину и попал в тюрьму. Превышение самообороны. Ну, смешной, конечно, ролик. Социальный. Живой, здоровый, ⁇ -мо ⁇ Ну, подсидит и вернется. А хорошим человеком можно быть и в тюрьме. Выйдет и вернется. И все будет у них как по-прежнему. По и семья воссоединится. И после этого у меня что в поселках живут нецелализованные люди? Богатый поселок. Даже бабушки на, на квадроцикл разъезжают. бабушек видели тут? Бабушки. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Ко мне сегодня мама приедет на неделю, а? Я говорю, мама приедет. Что? Я говорю, мама приедет, а? Ты сегодня с друзьями пойдешь? Да. Глухня, е-мое. Слушай жену, или кто она тебе? Ко мне мама сегодня. А? а вывести легко девушку? Ну и да, вот тоже. А Дава, как всегда, классно танцует. В торговом центре у всех на виду и всем нравится видимо узнали да, да вот малолетние -то подписчики Почему не Бузова? Какая-то маленькая, маленькая, маленькая, Ну, красивая. Что ты делаешь сегодня в 10 часов вечера? Смотрю футбол. Да молодец. А маленькие девочки, красивые, футбол не смотрят. Матч в Чемпионов, Ювенту что? Локомотив, не пропустит этот важный матч, так же, если что с надежным букмекером одинаковает. А по проколу дава бонус сколько? А, 6500. Молодец, свайпай. Б... Ну так здорово заучивают рекламу. Свою и Данину, просто вот диву даёшься. Вот так вот. Принц, тебя -то... Не только прочитали, но еще все проиграли эту всю сказку. Ну, ну, пойдем, пойдем. Ну, Она еще хочет, ё-моё! Друзья, я уже проводила с вами один раз эту прикольную штуку и хочу ее сделать сегодня еще раз. Выкладывайте смешные истории, обязательно смешные, на любую тему. И отмечайте меня, а я буду... А если будут не смешные? Выкладывайте у себя... Да, Маль? Да, Маль? Ой, девушек, дайте он на Ой, спасибо. Да, я парень сюда приехала. Но вообще, на самом деле, вы сегодня... Денчик не может определиться, стоит девушке донести коробку или не стоит. Все, я решил, сегодня я ее брошу. Бросит меня? Давно тебе хотел сказать, Давно тебе хотел сказать... Вкусно! Карин, я решил, я тебя бросаю. Карину нельзя бросать. Карина должна бросить. Ничего не слышно! Я тебя бросаю! Да, стой, да, Да, а, что, вы тут, все Да, да высказывай, давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, А такие Привет, поехали. Давай, давай поехали, давай, поехали. мы опаздываем вообще-то! А Женя как? С Кариной как ушка собака, её мое. Без романтики. Давай кто быстрее до дома. Как? Ирина, она явно быстрее дойдет. Конечно. По объездной ты, конечно, быстрее. Отлично. Ну собственно. Спасибо. Всем большое. Скорее сфоткаться, но я бы тоже не отказался. Ты видишь, ты видишь? Популярность. Популяр. Пацан, девушку очень нравится. Волнуюсь, пипец, нужна поддержка. Колны, поддержка, ⁇ -мо ⁇ И цыганеночек тоже. Внизу. Неловко стало девушке даже. Ну и Дава в конце. Давид, я решила, мы с тобой расстаемся. И после расставания надо танец. Очень хороший танец. Давид, я подумала, мы расстаемся с тобой. Решила. Блин, сука. Подкалывает, знаешь, как подкалывает. Ты решила, ты подумала, я решила. Давид, я решила, мы расстаемся с тобой. <реш> ты не уходишь, ты? Давид, я решила, мы расстаемся с тобой. Да что ты, блядь, говоришь? Решила она, блядь, это я расстаюсь с тобой! А не ты с тобой, это я решила, что я расстаюсь с тобой! Такая маленькая, так прикалывается над ней. Давид, я решила, мы расстаемся! Молодец, Дай, уходи! Пошёл. Прикольно, да, он снимает, очень здорово.